Согласно правил дорожного движения Украины, водитель должен иметь страховку ОСАГО. Отсутствие страховки или ошибки и нарушения при оформлении грозят административной ответственностью и штрафами. Важно понимать, что страхование ОСАГО это не деньги на ветер, а защита от ДТП и экономия не только на штрафах, но и компенсация расходов. На ремонт автомобилей если вы виновник дтп В 2020 году в украине ОСАГА покрывала до 100 тысяч гривен для компенсации материального ущерба до 200 тысяч гривен для возмещения физического ущерба до 50 тысяч гривен при урегулировании происшествия по европротоколу на страховом рынке Украины можно выделить следующие типы полисов ОСАГО. Первый. Страхование одного автомобиля, который может управлять одно или несколько физических лиц. Такой полис будет самым дешевым. Второе. Одно физическое лицо оформляет страховой полис на несколько машин. Третий тип. Страховой полис распространяется на целую группу людей или даже неограниченное количество лиц. Стоимость такой страховки будет максимальной, но по ней можно ездить на машине, даже если страховка оформлена на другого человека. Согласно статье 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, управление транспортным средством без полиса ОСАГО влечет за собой наложение штрафа органами национальной полиции в размере 25 необлагаемых минимумов доходов граждан. Будьте внимательны при оформлении страхового полиса и покупайте его только у проверенных и надежных агентов и страховых компаний. Ведь нередки случай, когда водитель покупал по дешевке страховой полис, а он оказывался фальшивым, что грозит не только штрафом, но и уголовной ответственностью. Ведь моторно-транспортное бюро Украины и национальная полиция обмениваются информацией, поэтому проверить полис достаточно легко, а вот доказать, что подделка была сделана не по вине водителя достаточно сложно. Не обязаны приобретать страховой полис ОСАГО следующие категории лиц. Инвалиды войны, участники боевых действий, инвалиды первой группы, водители за рулем автомобиля, принадлежащего инвалиду первой группы. Если такой человек попадет в аварию или станет виновником ДТП, компенсацию пострадавшей стороне выплатит Моторно-транспортное страховое бюро Украины. На цену страхового полиса влияют следующие факторы. срок действия, страховки, стаж водителя, тип автотранспортного средства, объем двигателя, грузоподъемность, количество пассажирских мест, место регистрации собственника автотранспортного средства, наличие льгот у водителя. Точную цену страхового полиса можно посчитать на сайтах всевозможных страховых компаний и непосредственно у страхового агента перед подписанием договора. Если вы пригнали машину для перепродажи, не забудьте ее застраховать. Ведь авария может произойти на любых номерах. В этом случае подойдет краткосрочное страхование, например, на 15 дней. При этом имейте в виду, что если вы пребываете в стране участника системы «Зеленая карта», то вам понадобится именно «Зеленая карта». Если нет, то достаточно будет оСАГА. Полиция имеет право потребовать страховой полис для проверки только в определенных случаях. Водитель является виновником ДТП, по которому составляется протокол. Попали в аварию, вы не по своей вине, и полицейские оформляют материалы по ДТП при пересечении границ. В любом другом случае требования полицейского предъявить полис ОСАГО будут незаконными, и водитель может отказать от такой проверки. В Украине внедряется система электронного контроля, когда видеокамера фиксирует номера и идентифицирует водителя машины. Поэтому остановка транспортного средства полицейским не требуется. Некоторые страховые компании предлагают приобрести страховой полис Осага онлайн. Для этого зайдите на сайт страховой компании. Выберите раздел страхования ОСАГА, заполните свои реквизиты, укажите электронный адрес для получения полиса. Если согласны с ценой полиса, нажмите Оплатить и введите реквизиты карты для оплаты. После оплаты копия будет отправлена на ваш e-mail а сам документ несет базу моторно-транспортного страхового бюро.